Ну как можно было -ка, догадаться, что вход через эту фигню? Ну-ка, сейчас там этот медведь его будет. Опа! Здорово, сфотографировали его. Ладно, скорее он нас сфотографировал. Здорово, мать. Че как? Ну, проси, мать, ну так получилось, ну занесло течением. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет. Меня по-прежнему зовут Артем, это канал Атом Шоу, и добро пожаловать в новый ролик. Сегодня мы вместе с вами поиграем в Subnautica Bellow Zero. Ну а потому что, почему бы и нет? Эта игрушка мне нравится, она мне очень зашла, я ее уже, конечно, проходил, но решил пройти еще раз, и вот что из этого получилось. А, вот еще, подожди, что-то не заметил маленько. Так, мне надо вот сделать вот так вот, чтобы хоть что-то видно было. Ну и... Ну замечательно, видно прям все, абсолютно стало. Так, новый чертежик какой-то, ну-ка, опа, что это? Понял, ничего, замечательно, спасибо. О, хрустим, вообще замечательно. Так, сигнальные ракета. да мне нужно. Ай, да что ж, так больно это... Да *та просто. Так, мне показывают стрелочки, как вот туда плыть. Ну, поплыли, ладно, окей. Так, а, ты бляха муха, я зеваю, какая боль, ребятушки. Вот, слушайте, вот, да, ни в коем случае никогда не болейте, всегда носите шарфы, шапки, капюшоны, все что угодно носите, ребята, потому что это очко какое-то, просто горло разрывается на две части. О, аптечка. Ох, ты бляха муха, отстанет от мне. Не кричи. А, инвентарь полон. Добрый вечер. А чем он полон-то? Ну, вот, вот за. Че ты орешь, мать? Не кричи, дурочка. Совсем уже охренела. Так, так, так, смотрите, мы что выкинем? Мы выкинем соль. Соль выкинем. Aa, вот это выпьем. Uh, это сожрем. Uh, да. Не кричи, пожалуйста! Раскрещалась, это мне здесь. Так, кварц выкидывать не буду. Ну, в принципе, нормально. Так, ух, епта, Навалил тут говна всякого. Так, ладно, тогда пока ничего не будем собирать, потому что нам нужен кеанит, иначе нам кианит вообще места не останется. Маленечко не в то Не кричи на меня, я тебя не звал. Мы, соответственно, не виделись и до свидания. Вот сука, по мою душу да плывет. Блядина ебаная. А это ж сука Левиафан нахуй, ебаться в рот нахуй. Это же пиздец, ребята! Я вот только что понял, как хорошо, что он меня не засосал. Охренеть, я вот только что... Я то-то и думаю, что-то какая-то подлива в шансах пахнет, попахивает маленько. Вот он, выплыл козел, а. Так, вон он плавает. А чего он прямо здесь? Алло, ты можешь уплыть, у тебя территория... Ебаный, ну смотри, он меня мониторит, давай, слышишь? Беберочка, иди ты отсюда, алло. Ну смотри, ну смотри, ну прям, ну хасанит, хасанит. Так, мне надо, короче, куда-то проплыть и прям вачелова в какой-то прям сразу. Моментально прям, ну типа. Прям за 5 миллисекунд мне нужно вачелова какой-то сводить. Бежим, ребята. Потому что иначе нам сейчас просто анус порвут на две части. А, здесь так опасно просто находиться, потому что можно, соответственно... Дело в том, что есть если... О, стыковочный модуль. Дело в том, что если нас засосет этот левиафанчик, так сказать, смачно, так, с сопельками, со слюнками, то, в принципе, мы можем не пережить этого. Вот. Поэтому... А что это такое? А, стыковочный модуль, а, ну замечательно, все, стыковочный модуль, добрый день. А, нет, ни хрена не добрый день, еще один надо. Так, так-так-так-так-так, э, я, кажется, приближаюсь к анусу мастодонта, а это не может не радовать, э, потому что здесь еще где-то чья-то база должна быть, Маргарет вроде, или как там она называется, это, ну, залупа это, короче. Э, так, так-так-так-так-так, э, здесь левиафанов нету, здесь можно, так сказать, расслабиться, ну, пока что булочки, так сказать, расслабить, но не сильно. Е-ман, yeah, это что за... Чуть-чуть. ни хрена себе. Очков взорвалось. Это чисто, знаете, когда долго сидел на уроке такой. Держишь, держишь, а потом понос прорвался маленько. Ну ладно. Так, это лобстер. Лобстер. Опа, кионит, добрый день. Добрый день, а я вас, так сказать, искала, а вы прям здесь лежите такой аппетитненький, красивенький такой вот смачный молодой человек. Опа, так. Самое главное, чтобы нас тут э, сигнатура не убила, которая, ну, которая здесь обитает. Да, так, э, кеанит, кеанит. Ой, кеанит, родной, вот он, вот завалялся здесь-то создать. Ну, он меня прям ждет, ну, ребят, ну посмотрите, он прям. Прям вот говорит Адам Шоу, приходи забирай, дорогой, вообще. Так, смотри, мы. Э, так, чел, ты что че тут? Сильно давай, ты там не, это не агрессируй на меня, слышишь? Да еб твою мать, он подвинул! Корабль мой! Ну что ты делаешь-то? Я не могу залезть. Не бей только, пожалуйста. Так, а, значит, что? Значит что? Кианит мы собрали, это собрали, собрали, собрали, все, вроде все собрали. Вот, предлагаю спуститься, так сказать, немножко глубже, посмотреть на товарища и, соответственно, вернуться обратно, потому что, ну, почему бы и нет. Так, опасно мы, конечно, с вами купаемся здесь, ребятишки, вообще жесть. Нам нужно, что нам нужно? Нам нужно, здесь где-то есть углубление углубление, и нам в него надо, соответственно, углубиться, в принципе, логично. А, стоп, 600 метров, Еман. а мы не сможем, ребятишки, мы не сможем. Ну, тогда поплыли обратно, а, в принципе, мы не сможем углубиться туда, потому что у нас предел погружения 650 метров, а мы уже на 633, а там хреначить и хреначить еще до низа, блять что ты делаешь? Вот, поэтому не сможем, к сожалению... Так, вот э, сейчас такое впечатление, будто бы я проплыл по кругу на самом деле. И как будто бы надо было какой-то хотя бы маяк поставить на выход, чтобы я знал вообще, как оттуда выплывать. Я, конечно, повышаю высоту, но... Ну, не так сильно. А, все, вижу. Ой, вижу. Да, ну, замечательно. Все, наконец-то мы нашли путь назад. Так, база Маргарет, база Маргарет Где она? Она где-то слева От входа Сюда, об это, соответственно Ачелова дикая Так, вот да, она, да, тут припарковалась А мы здесь, соответственно, зайдем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 Ладно, скорее он нас сфотографировал. Здорово, мать. Чё, как? Ну, проси, мать, ну так получилось, ну занесло течением. Тогда мы выкинем, знаете, что с вами? Кварт, к сожалению, придется его дропнуть. А я не могу здесь выкидывать. Ну, сука, нахуй, я. А? Ну, почему именно в воде это нужно делать? Вот тут могу. Могу, нет? Не могу. Здесь могу? Могу, слава богу. Так, все, давайте. Собираем эту фигню и дуем на базу. Потому что. Ну куда ты слезть-то решила? Ты из воды решила слезть. Как ты это вообще понимаешь? Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Где эта фигня-то была? А, вот она. Все, так, то есть система защиты. Это вообще прекрасно. Я думал, ее нужно будет крафтить, а нет, оказалось, она здесь, прям как тут, лежит. По пути я бы сейчас, конечно, бы еще, знаете, куда заехал. Заехал бы вот в эти вот растения и собрал всякие разные там нужные нам ресурсы. Но, к сожалению, инвентаря уже ну, не хватает от слова совсем. Поэтому, поэтому заедем туда в следующий раз. Так, ребятишки, как отсюда выбраться? Расскажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, может быть, подскажет, я не знаю. Там в комментариях быстренько там напишите, как выбраться. Вот я уже выбрался. И типа помощь ваша помогла. Ой, -ма -ма -ма, вот я, я слышишь, уже кричит на меня. Что-то на меня кричишь, эти что сделал? Я тебя обидел? Не обижал эти, не правда А ты, кстати, кто был-то? Подожди, здесь нету Левиафана. А, нет, вот эти бомжи здесь есть. Ну это не Левиафан, это грязь из под ногтей на самом деле. Гараж, ребятушки, для вот этого дельца. Мы смотрите, мы вот так делаем. Раз. Вот сюда подпрыгаем. И наверху вот так резко бац. У меня хватает эти руки. Вот так вот. Добрый вечер, капитан. Говорит, соответственно, мать какая-то. Не знаю кто это, может, моя. А, вот, и в смысле в игре. Ладно, проехали. Так, а, значит, нам что нужно? Нам нужно вот, вот, вот, вот, вот. Модуль погружения костюма Краб а, никелевая руда, замечательно, никелевая руда, прекрасно, где ее найти, хуй его знает, ладно, разберемся попозже Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, что такое, полиониолин, какой-то хилиолин, что это такое Модуль тестового режима, узел параллельной обработки, ебать, это что такое вообще? Аааа, еманская царица, говорит одна сестрица. Я понял, что это такое. Ну, в принципе, ребятушки, до завтра. Я думаю, управимся с этим делом. А, этот узел параллельной обработки лежит просто в очке Мастодонта. Его надо разрезать, а у меня нету резака, потому что я тупой, и я его не нашел. И это весьма печально, ребятишки. Вот э, да это весьма печально ну и на этом ужасном разочаровании нам пора заканчивать ребятишечки спасибо большое за то что посмотрели данный видеоматериал я надеюсь вам понравилось если вам понравилось реально я... это просто лайтовый ролик то есть здесь не будет особого какого то супер монтажа и чего то такого это будет просто по фану чисто чтобы записать ролик хоть какой то да и я думаю вам интереснее смотреть больше лайв контент чем нарезки не знаю в общем пишите в комментариях я все обязательно читаю Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Я вам желаю всего хорошего, хорошего вам недели. Всем.